Международные наблюдатели заявляют, с момента подписания Минских соглашений эскалация конфликта в Донбассе достигла критического уровня. За последние дни жертвами обстрелов украинской артиллерии стали десятки человек и самые страшные сообщения о гибели детей. Сегодня жители Тельманова всем поселком прощались с маленьким Ваней Нестерчуком. Снаряд, выпущенный из дальнобойного града, накрыл детскую площадку, на которой играл четырехлетний мальчик. Еще несколько жителей поселка ранены. Дмитрий Кулько передается из Донецкой области. Украинский военнослужащий 28-й мотострелковой бригады попал в плен при наступлении на Маринку два дня назад. Именно при наступлении. Рассказ пленного по всем деталям противоречит заявлениям Киева о соблюдении мирных договоренностей, о том, как пушки подтягивали, о том, как гнали в атаку. Я в этой войне участвовать не хочу. Потому что это братоубийственная война. Сталкивает людей лбами из-за того, что... Неполная информация. Не то, что не полная информация, а совсем не так подают информации. Украинского военного Донбасса больше бы хотели привести не на пресс-конференцию, а сюда, в рыдающую колонну вслед за гробом четырехлетнего Вани. У мамы мальчика подкашиваются ноги, она вот-вот потеряет сознание. Несколько часов назад женщина с тяжело раненым сыном на руках бежала к врачам, но на пороге в больницу он сделал последний вдох. Это общее горе поселка Тельманово. Разговорчивого и смышленого Ванечку здесь знали почти все. Он сделал все, как учила мама. Услышав взрыв, лег в песочницу, прислушался и, подождав еще немного, побежал в погреб. Но дальнобойный снаряд града не услышать. Мать игрался на песочке. А потом, ну, текал до дома, он не успел. И тут его захватило. Осколком он упал. И ему попало в легкие. И отец его взял на руки... И понес в больницу, скоро тут рядом, он по дороге умер. Эти четыре месяца, начиная с Минской встречи, война обходила поселок Тельманова, но украинские военные били по окраине населенного пункта со своих позиций в 12 километрах отсюда. Но таких разрушений не было даже до перемирия. Силовики накрыли центр из установок Град. Вот доказательства. Люди выносят их прямо из своих квартир. Один из снарядов попал в ванную комнату, где принято прятаться во время обстрела. 80-летняя женщина в тяжелом состоянии. Раненые лежат в больнице с осколками, ждут своей очереди. Врачи пока не успели всех прооперировать. Во мне начал бить, я бегу, я вот сюда попала, сейчас осколок будут вытаскивать, голову, ногу там разрубала, и тут пощипала, все. И я бегом до подвала, и когда вскочила в подвал на выход, Рядом в огороде еще один сорвался. Обстрелы ВСУ усилились также в Горловке и Донецке. Провокация в Марьинке, очевидно, развязала руки ВСУ. Под в Киеве о вымышленной российской агрессии силовикам теперь практически дали отмашку на продолжение войны в Донбассе.